Запомните, никогда, никогда Иисус не поведет вас в разрез со Своими словами. Никогда Иисус вам не скажет делать то, что Он сказал в слове «нельзя делать». Иисус сказал, что отвергающий Меня и не принимающий слов Моих, имеет себе судью. Слова, которые я говорил, они будут судить тебя в последний день. Если человек не принимает слов Иисуса Христа, если он хоть на какое-то слово говорит, что это всего лишь прообраз, то этот человек обманут дьяволом и он на опасном пути в ад. Иисус, где Он говорил, что это притча, то Он говорил притчу. И в каждой притче есть глубокий смысл. Потому что кому Господь говорил притчами? Тем, кто не понимает Царство Божьего, кто не понимает простыми словами, тем Господь объяснял в притчах. Он когда-то сказал своим ученикам, своим, что для вас понятны мои слова, а для других все в притчах нужно все объяснять в притчах на пальцах и притчи они имеют глубокий смысл и в притчах Иисус объясняет тем, кто не понимает обычными словами, у кого нет ушей чтобы слышать. Поэтому если хоть кто-то вам скажет, что слова Иисуса Христа они для младенцев, а мы уже достигшие и нам уже не нужно соблюдать слов Иисуса Христа, мы уже очень сильно духовные и буква она убивает, говорят они. Слова Иисуса Христа это не буква, слова Иисуса Христа это суть, дух и жизнь, и они дают жизнь. И ты должен пребывать в словах Иисуса Христа, ты должен исполнять все то, что Иисус сказал в точности и не оправдываться, что это он прообраз какой-то сказал что это меня не касается, это касается кого-то другого я уже достигший, я уже со стажем, мой милый друг. И Иисус никогда не поведет тебя в разрез со своими словами. Никогда Он тебе не скажет что-то делать, что Иисус не говорил тебе делать. Если Иисус сказал, идите и научите все народы, крещая их во имя Отца и Сына и Святого Духа то это сказал Христос, и Он никогда не отречется от Своих слов. Поэтому вот эти споры, как правильно крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа или во имя Иисуса Христа не имеют никакого значения, это пустые споры, потому что крещение во Иисуса Христа и крещение в Отца, Сына и Святого Духа не имеет никакой разницы потому что это слова самого Господа Иисуса Христа. Мой милый друг, если слова Иисуса Христа для тебя ничего не значат и это всего лишь какие-то прообразы, то ты обманут дьяволом и ты на очень опасном пути. Пересмотри свои отношения с Господом, потому что ты сможешь доказать свою любовь только тогда, когда ты исполнишь слова Иисуса Христа, когда ты будешь исполнять все то, что Иисус сказал в Евангелии от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Да благословит вас Господь наш Иисус!